день так пойду выпью. Адриан, ай, елки-палки как, Ах, ой, Адриан. Что тебе надо? На улицу, на балкон, Выйди, mm -hmm. пожалуйста. Здравствуйте, вы кто? Привет. Привет. Я суперкут. А зачем ты меня позвал, Суперкот? Казать, Олег сделал это макароны, острия еду. Держи, но ну, там надо обучить Ты мистер пики, говори, собака. мне это зачем? Ну да, я знаю. Но ты же лучше друг меня, я не могу найти мистера Бага. Так позвони ну, ему. Ну нет, и что там есть Я не могу. Сможешь. Нет, подожди, передай ему. Нет, я знаю, сам передашь, все. Собака, я тебя специально не позвал. Вообще, собака. Так. Алло, кот, что тебе надо? Отвлекаешь меня от важных дел. А я уже дел. это не ответил. Встретимся на доме Ариана. Правда? -то только... Ай, чё ты тут купица. Причина, звоню тебе целый день. Я был у косметолога. Спустись. Косметолога что-то там забыл. Привет. Держи. Надо обучить Тики, и она будет очень часто блевать от этого. Надо ее обучить, чтобы она а это могла прорадовать. Я смогла стать космическим макароном. Вот станешь таким же космическим сапчиком. Класс. И кто тебе это а. сделал, костюм? Макарон. Ну а кто макарон сделал? А, -а, -а тебе все расскажи, да покажи. Ну и пойди ты нафиг, трубки брать не буду все. Не сделаю... Ск... Хорошо, скажу. Я тебе напишу, чтобы потом этого человека не, за... не, заб... не избили. А чем мы тут заслушиваем? Чтобы... Все, давай пока. Мне... мне пора. Ой, мне тоже меня. Мистер Бат, Мистер Бат. Мистер Бакс дел. А что ты тут делаешь на крыше? На крышу хотел? Залазить. А, ну вылази тут на крышу. Я уже Опа. Перелом головы. Че, на патруль? Мне не нравится. Пока нет? злодеев нет, поэтому можно где-то пошариться. Злодеев? Нет, пойти в кафешку, отдохнуть, расслабиться, пойти в бассейн, отдохнуть. Да. Я спать хочу. Расслабиться. Да. Да. Мистер Бак, Юка, привет. Я тут снизу, на балконе. М -м -м -м, Погоди, ладно. А? Ты где? Вот. Это... На балконе. Это, Это что? что? Что там опять? А ой, горила! Вот мистера Бага язык бы вырвать. срос, знаете, острокот пойдет перезарядить талисман. Я даже подойти не могу. Что это такое? Лак. мистер Пора нападать пора тебе подкрепиться побольше У нас скоро будет приключение. отошли А из Давайте, давайте. Ить, ить, ить. Как фанат, так, Мне надо сходить за помощью. Да. Вот вечность за помощь. Уже... она уже половину, мы ее наполовину пробили, да? Зачем нам помощь? Нам нужна помощь. С орлом, со спинкой, с и с, котом, с жуком справимся. Ой, мы её сейчас воду забрали. Ой, извини. Не надо воду ее. надо здесь, ну, не против. Да, я... да, не бей ее, не Она вообще бейте. больше никого не атакует. Сгодите, я ее должен туда отодвинуть. А, ну, и талисманами. А чтобы ее. он её своей. Мы его практически... Я ее да, к... Да, к... Да, Лучше дай. ее воду. Нет. Я очень хорошо плаваю под водой и, и смогу его победить. Стойте, она, она никого не бьет, потому что я на ней смотрю. ножки. Стойте, поколю, не бейте. Она больше никого не бьет. Почему? Не трогайте ее. Давай, суперкод, катаклизм. Это... А я пока... Катаклизм! А я пока пойду положить лист... Код. Только не читайте без меня. Да, нет. Не нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Что-то написано. Код, читай. Так, нашел, нашел... А, так. Смотри назад. А что с ми мистером Багом? А, Подпись сейчас... Бражник. Ну что, мои жалкие герои, вы допустили очень фатальную ошибку, когда да. я владел что? всеми талисманами мистера Бага. Что? И теперь что? я за вами везде и буду вас запугивать, и даже без своего талисмана. Как мы если не отдаст кто то два, два талисманчика разрушение и созидание. Нет, тебя, тебя выпьем. Я в себе, так что, что вы мне не не В атаку. Три, не все талисманы. Три, Три, Три, Три. как ты их потерял вообще? Да? Ну... Ах, ты... смерть?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 Рикс, да. давай там. Главного, тут... которые самые сильные. Тут там тоже. Полен, он сейчас их уберет. Ф мы вас спасем к вами. Не будет. А, это... Не знаю, склон. где он, он и. Какие-то к вами пропали. Я пока не вижу. Тут, нет, тут, тут, тут вижу я... У и него и... талисман и... Баникс. Да, но я забыл про Трикс. Он звонит в прошлое узнать наши личности. Это сам, нужна... пожалуйста. Где Флав? Сообщение мистеру Багу от Клевера. Мистер Баг, я могу с тобой договориться. Я знаю личность Бражника. Если. если ты мне отдашь талисман Павлина, я расскажу Нет. личность Бражника. Заберешься талисманы. Нет. Я. по да, причем того значит. то что мой талисман может использовать силу кролика поэтому талисман кролика не будет работать на меня там не Вот он был, mm. Держите его. а, если, чай, он а если а если бра а если бражник пойдет в прошлое и заберет талисман Клевера первее, чем надо. И тогда Клевер не получит Нет, этот талисман. Когда мистер Бак Плево. получит по башке, я ему вырву язык и порву его на части. И да. если и он вернется? Нет!